Всем привет, с вами Александр, нахожусь около поселка Токаревка Привез сюда туристов посмотреть на этот красивый высокий мост Внизу протекает река Красная А смотрите, что здесь 1907 год, стали Давайте подойдем к туристам Какая здесь высота Красиво Осень. Ну как вам? Красота? Прямо пахнет так осенью листьями, да? Mm -hmm. а здесь ночевать опасно, если в поход вообще? Нет. Нет. Mm -hmm. Я вот там ночевал, как-то вот здесь вот. С этой стороны. Тут лесенка есть. Mm -hmm. В лесу на полянке стояла платка Под mm -hmm. этими mm -hmm. деревьями. Mm -hmm. Да, в лесу. В этой речке водятся форели. Ее осталось мало, потому что вылавливают всякими нехорошими способами. А сейчас мы поедем на Виштенец. Спущусь вниз и покажу этот мост снизу. Пойдете вниз? где-то здесь у меня стояла палатка смотрите как здесь классно прохладно сегодня Покупаться не желаете? Вот да. ну, с Сибири приехали, холодно. Я думаю, для сибиряков никогда не холодно. Спущусь к воде. Водичка чистая. Холодная, наверное. Ну, да, прохладная уже. Классно здесь, конечно, здорово. Не хочется в Калининград возвращаться. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. С вами был Александр.